Наше эфир продолжает программа «Похищение Европы» Эфим Фиштейн. Здравствуйте, Эфим. Добрый день. У нас уже вечер. Добрый день, дорогие слушатели, читатели, писатели, зрители. Ну что, что происходит в Европе? Потом мы обязательно да, перейдем а, на наш континент. На нашем континенте тоже происходит очень много. Ну, понятное дело, мы, конечно, плавно... Перебросим мостик в Америку со временем. В Европе происходит необыкновенная, я бы сказал, даже лихорадочная дипломатическая активность. Такого просто не припомню в своей жизни. Когда в столице Восточной Европы в основном приезжают иностранные делегации, чередуясь там, как, как, как говорится, одни закрывают дверь, другие тут же открывают. Это... Типично для Москвы, для Киева, даже для других стран Европы, Варшавы, Будапешта. Но ну, всех я и не перечислю. Но только что, буквально сегодня в Москве, находится премьер-министр Венгрии Орбан. Через день-два его сменит, скорее всего, французский президент Макрон. Макрон. Точно так же в Киеве. В Киеве находится сейчас Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, собирается приехать премьер-министр Польши. А другие на подходе. Президенты Аргентины и Бразилии собираются в Москву тоже буквально в ближайшие дни, причем Соединенные Штаты, Госдеп делает все возможное и невозможное для того, чтобы эти визиты каким-то образом отменить или во всяком случае притормозить или изменить их содержание, хотя визиты официально заданы как э, э, визиты официальные, то есть рабочие при этом визиты с конкретной программой в основном экономического свойства, не геополитического свойства. Вашингтон, в общем-то, боится того, что эти визиты могут привести к укреплению российского влияния в Латинской Америке, который сейчас, кстати, неуклонно идет в гору, я имею в виду, это влияние России, причем по серьезным вопросам военно-технического партнерства России с этими странами. Я имею в виду государства такие, как Куба, Венесуэла, Никарагуа и так далее. Но в последние буквально месяцы в связи со сменой режимов других латиноамериканских, государствах, таких как Чили, это серьезнейшее государство, может произойти дальнейший сдвиг влево. Естественно, mm. Вашингтону не очень хочется, чтобы Аргентина и Бразилия, а это отнюдь не левые режимы, я бы сказал наоборот, чтобы они сменили ориентацию и каким-то образом э, завязали партнерство с Москвой. Тем не менее, их ждут сейчас в Москве. Эта активность порой... Э, представляется, как я уже сказал, не просто лихорадочной, но и какой-то э, оторванной от реальности. Если вы вчитаетесь в строки газет или всмотритесь в экраны телевизоров, вы убедитесь, что практически все информационное время посвящено грядущей, а может быть уже наступившей войне на территории Украины. Почему я говорю об этом с некоторой иронией? Потому что нагнетается ощущение полного напряга вокруг предстоящей конфронтации, которая уже выходит за рамки допустимого даже для самих украинцев. Президент Украины Зеленский уже несколько раз предупредил Запад, что дальнейшее нагнетание напряженности, истерической информационной напряженности не в интересах Украины, за эти последние несколько дней Украина потеряла, как он сказал, 12 миллиардов долларов, которые сбежали из страны в страхе перед грядущей войной. Ведь многие государства Запада, в том числе Соединенные Штаты, Канада, вывели из Украины, отозвали дипломатов и их семьи. Это невиданное, кстати, ничем не объяснимое явление, потому что нормально, когда воюющие стороны действительно отзывают своих дипломатов из столиц противника. Было бы естественно, если бы Соединенные Штаты в преддверии войны, о которой они же и говорят, скажем, отозвали своих дипломатов из Москвы. Ну а в Москве-то они работают в нормальном режиме, а отозвали их из Киева, с которым Соединенные Штаты воевать но ну, никак не собираются. Короче, напряженка, я имею в виду информационная напряженка, не на театре боевых действий возможных, она достигла таких высот, что порой э, хочется, иронизируя, спросить, скажите, эта война, она уже прошла? Мы ее просто пропустили, что ли? Потому что мы слышали подробные разборы, анализ боевых действий на территории Украины, куда пойдут колонны российских танков, куда полетят самолеты, что они собираются в первую очередь бомбить. Мы уже слышали о возможных предстоящих потерях. Там-то полегло, раз, разумеется, с приставкой «бы», полегло бы столько-то и столько-то десятков тысяч э, украинцев и, и россиян, воюющих с российской стороны. Там полегло столько-то, какие тяжелейшие экономические потери предстоят. И иногда хочется спросить, где эти кладбища, на которых... Похоронены эти десятки тысяч мертвых, пока еще их нет. Но обратите внимание, пока по нарастающей идут санкции, причем а, сами американцы и другие представители западных стран отказываются принимать эти санкции в качестве превентивных. Но чего бы стоило, например, если уж так вы уверены в том, что начнется война, просто сейчас наложить на, эти санкции на российских дипломатов, на российскую экономику, Взять это, конфисковать это имущество российских олигархов? Нет. Все это обусловлено, это же в кондиционале, в условном сосло, э, склонении. И вот э, в условном сослагательном наклонении говорится о том, что в случае, если войска введут, мы наложим такие-то санкции и такие-то. Если они при этом не выйдут, мы наложим санкции вдвойне, более серьезные. Если и после этого Россия не подпишет там соглашение, мы ведем вообще невиданные санкции. И все это, все это в сослагательном наклонении. Все это в кондиционале. То есть возникает ощущение полного разрыва с реальностью. Где, как подчеркивает сам украинский президент, ничего никаких как бы, телодвижений не наблюдается. Не, не наблюдается телодвижение ни с одной, ни с другой стороны. Украинская армия, к счастью, для нее сейчас прекрасно подготовлена, и на Украине самой, кого не спрашивают корреспонденты западных станций телевизионных, отвечают им, как правило, что войны мы не предвидим. Мы готовы к ней, могли бы хорошенько как бы, потрепать российскую армию при этом, но мы не, не думаем, что она начнется. И получается конфликтная ситуация, подобная той, которую я сегодня видел на экране телевизора, где, где название репортажа звучит так. Название репортажа звучит так. Русско-украинская война. А в репортаже все собеседники, корреспонденты говорят о том, что мы полагаем, что никакой войны не будет. Вот такое, вот, такое казусное состояние. Но что касается... Все-таки реальных, более реальных процессов, которые происходят на континенте, стоит отметить возникновение локальных, я бы сказал, стратегически оборонных военных союзов. Этого раньше не было, потому что считалось, что НАТО может как бы прикрыть все. Или Европейский Союз может помочь любому государству континента. Сейчас же, не надеясь на это, более мелкие государства континента предпочитают блокироваться. Существует уже несколько подобных локальных союзов, типа там между Украиной, Турцией, между Украиной, Польшей и Литвой, так называемый э, Люблянский э, союз. И сейчас возникает треугольник между Украиной, Великобританией и Польшей. Мне кажется, такого рода локальное, но эффективное союзы стратегические могут сыграть решающую роль, потому что по каждому из них вряд ли Москва, даже руководствуясь самыми агрессивными намерениями, может предпринять все для того, чтобы каким-то образом преодолеть оборонное действие, оборонное значение таких небольших союзов. Сейчас ожидалось, что с 1 февраля вступит в силу как я уже сказал, Тройственный союз, Треугольник, Украина, Британия, Польша. Она отложена из-за болезни министра иностранных дел Великобритании, но буквально в следующие дни ожидается, что она будет принята. О ней уже официально объявлена почти как о свершившемся. И мне кажется, возникновение таких местных союзов – это положительное развитие ситуации. В отличие от поиска, сложно достижимого поиска, компромисса между Москвой и Вашингтоном, или Москвой и НАТО, что, впрочем, одно и то же, поскольку позиции у них не расходятся. Там совсем э, стороны заплутались в трех соснах. И с позиции сегодняшнего дня уже совершенно невозможно сказать, кто кому предъявлял и предъявляет ультиматумы, а кто должен отвечать на них каким-то образом, поскольку первой заявила о своих ультимативных требованиях Москва, но сейчас уже дело обстоит совершенно противоположным образом. Сейчас э, президент России заявляет о том, что мы не получили ответа и не давали ответа на американское встречное предложение. То есть разобраться, кто сейчас должен дать ответ, а кто на чьем поле, так сказать, мяч, э, очень сложно. Видимо, это делается именно для того, чтобы... Э, всю ситуацию заиграть, чтобы ее заиграть, замести под ковер. Между тем, в Европе происходят обычные для нее процессы, скажем, типа шельмования неугодных политиков. В свое время я рассказывал нашим слушателям о том, как удалось выжать из политики консервативного э, австрийского канцлера Курта, который... Не понравился, в принципе, брюссельским чиновникам, и они смогли разыграть игру, как обычно, с подставными лицами. Игру, связанную, связанную с какими-то налоговыми промахами, названными, возведенными в ранг преступлений, и удалось свернуть ему шею. Сейчас наблюдается со всеми неудобными кандидатами, скажем, в французские президенты, подобная игра. Я уже рассказывал о том, что один из кандидатов по имени Земур весьма человек с любопытным прошлым, с любопытной политической платформой, который одно время выглядел надежным кандидатом правых сил, сейчас оттеснен несколько своими правыми же противниками. Тем не менее, сейчас предпринята попытка его окончательной дискредитации, как это делается, причем, как всегда, через третьих, четвертых и пятых лиц. Вдруг у какого-то ассистента, его отдаленного советника, который, кстати, был советником, скажем, Николя Саркози и других предыдущих президентов, у отдаленного ассистента вдруг обнаружилась э, тяжба с этим советником, который, который якобы пытался его подвергнуть гарасменту, подвергнуть каким-то сексуальным притязаниям или домоганиям. В результате, как бы, политическая карьера этого советника может считаться законченной, но это ведь делается не для того, чтобы советника вывести из игры, из игры а для того, чтобы в каждом предложении подчеркнуть, что он-то он не просто советник, а его ассистент. Это не просто ассистент советника, но он же советник Замура, то есть, если вы повторяете это в каждом предложении, получается так, что виноват в сексуальных домоганиях своего советника к ассистенту, виноват никто иной, как сам кандидат в президенты Эрик Земур. Таким образом, производится вот такая мелкая рокировка, замена фигур на шахматной доске, и в результате падают крупные фигуры, не имеющие никакого отношения к этому. Это испробовано прекрасно в Соединенных Штатах. Вот. Еще одно явление, которое сейчас в последние дни просто закрепляется, оно уже прорезалось и в прошлом, но оно сейчас закрепляется. Это взаимное отчуждение блока НАТО, Вашингтона и некоторых европейских лидирующих государств. Такое отчуждение наблюдается в отношениях между Германией и остальным Евросоюзом и НАТО. Немцы, сейчас ведомые канцлером Шольцем, в отличие от Меркель, они не просто заискивают, парадоксально заискивают с Москвой, с путинским режимом, это делала и Меркель весьма успешно. Но они фактически, фактически бетонируют, петрифицируют, то есть навсегда закрепляют вот этот рубеж, это отделение, этот водораздел между Германией и остальным Евросоюзом. Германия принципиально э, отказывается поставлять любое вооружение России, в отличие, скажем, от Великобритании и, пос, простите, поставлять вооружение Украине и, наоборот, довольно однозначно заискивает с Россией. То есть Германия прямо говорит России, что не собирается из-за украинского конфликта, из-за конфликта вокруг Украины, каким-то образом снижать градус взаимопонимание и взаимодействия с Москвой, что несколько необычно. Но уже сейчас ничего необычного в этом нет. Повторяю, фактически Западный Союз рассыпался на несколько самостоятельных игроков. Между ними есть и такой игрок, как Франция. Вот. Ну вот такая вот общая картина европейская, которая фактически скорее размывает общую картину, чем дает нам возможность структурировать эту ситуацию. Ну, например, та же Венгрия, которая сказала, что ее <coughs> премьер Орбан находится сейчас в Москве. Он провел с Путиным встречу пятичасовую. Орбан <coughs> ведет себя как исключительно самостоятельный игрок на этом сложном европейском поле. Он обеспечил себе поставки российского газа на много лет вперед, причем по выгодным для себя ценам, совершенно игнорируя мнение остальных фигур Евросоюза. И в этом смысле Венгрия способна не просто себя обеспечить, но парадокс, который показывает запутанность отношений. Венгрия способна через свои газопроводы поставлять этот газ реверсно на Украину и тем самым продавать по каким-то завышенным ценам российский газ Украине, что э, может, как мне кажется, запутать любого аналитика, э, кому что выгодно. Подобным же образом Украина собирается сейчас строить газопровод с Польшей совместной для поставок реверсных э, европейского газа на Украину. То есть сейчас уже будет совершенно сложно разобраться, какой газ в этой трубе и в какую сторону идет. Поскольку американцы собирались и свой э, газ жидкий э, поставлять в Европу, понять, какой газ в какой трубе сейчас будет совершенно невозможно. Вот такая общая ситуация. Переходя к Америке... Я бы все-таки хотел от... остановиться еще, да. попытаться докопаться до да. первопричины. Почему так происходит? Почему Германия, так сказать, отстранилась от Евросоюза, заняла, вернее, свою собственную позицию и явно идет на сближение с Россией? Почему Венгрия это делает? Что, что лежит в основе не ошибка ли нас как американцев а в, там год назад то что мы предприняли в первый день после инаугурации ЗИЦ председателя вот все его шаги не послужили ли они толчком и поводом к тому что сейчас происходит в, Росс в Европе понимаете Сергей мы живем сейчас в так сложно структурированном мире где единственный реальный процесс, который можно выделить, это процесс фрагментации. Он ну, это же ну, фрагментация все. ведь не сама по себе. Там же какие-то экономические интересы. С чем-то же это <связано>, связано. Скажем, Германия завязана на российский газ. Венгрия завязана на российский газ. Этим объясняются такие движения. <связано> такой дрейф в сторону России. Нет, было, было бы слишком просто все объяснять только какими-то экономическими причинами и экономической выгодой государства. Она что-то может объяснить, но отнюдь не все. Ситуация фрагментации – это не только экономическая фрагментация. Я имею в виду ситуацию фрагментации распада а Европейского Союза, всех, если бы я говорить, да. Любых стройных систем. И в рамках распада… Распад сам по себе – это процесс какой-то. В рамках этого процесса, естественно, распадаются какие-то Множество, единство, они могут быть экономические союзы, они могут быть этнические содружества какие-то. Они распадаются к несчастью все, потому что исчезли, в мире исчезли проекты будущего. Ведь надо же ясно сказать, что сейчас не существует никакого вразумительного, положительного проекта будущего. Нет его. Евросоюз сам не знает, для чего он существует. Он сейчас явно видится как чистое экономическое объединение, без идеологической основы. Они пытались найти для него какое-то видение, но кроме климатических изменений, кроме каких-то смешных эксцессов, иначе назвать не могу их, как эксцессами, типа гендерных каких-то и прочих, ничего не объединяет. И точно так же это происходит и с Соединенными Штатами. Короче, вот в этом процессе фрагментации затронуты и... Вовлечены в него практически все. Проявляется это по-разному в разных сферах. Но в сфере политической совершенно очевидно проявляется это. Так вот, эти отдельные государства, каждое из них руководствуется какими-то своими не только экономическими, но и национальными интересами. Но не заинтересована Венгрия в том, чтобы, скажем, стать каким-то мостом между Северной Африкой и Германией. Чтобы по этому мосту проходили миллионы мигрантов нелегальных не заинтересована в этом для того чтобы для того чтобы отстоять свою хотите если хотите территориальную целостность то это значит отстоять свой собственный контроль над своей территорией им приходится искать союзников таким союзником видится в этом вопросе для венгрии россия поэтому она будет и по другим вопросам искать какого-то союза германия Свои заморочки, как говорится. Но в любом случае Германия оказывается достаточно сильной и пытается найти собственную геополитику, сама еще этого не понимая. Но этот поиск своей собственной геополитики отчуждает ее от Соединенных Штатов. Понимаете, вот в чем проблема. И Байден, разумеется, не внес никакого, я бы сказал, цементирующего вклада в состояние западного мира. Никакого. Скорее наоборот. Но мы уже переходим в данном случае к американским делам. Давайте мы, И... наверное, тогда прервемся, Прости, послушаем рекламные объявления, а потом уже перейдем, чтобы нам... Сколько есть интересное развитие. Безусловно. Чтобы нам на полусловие не прерываться, давайте мы уже следующую тему после рекламы обозначим. Возвращаемся в программу Ефима Фиштейна «Похищение Европы». Телефон студии 847-400-5200. На тот случай, если у вас возникнут вопросы. Ну и по традиции мы не можем обойти стороной наш континент. Да, Сергей. Любопытная новость сегодня привлекла и задержала на пару минут мое внимание. Она не связана к этой теме. Мы еще доберемся к дальнобойщикам канадским. Она с ней не связана. Но она отражает направление мысли и направление... Политики нынешней администрации нашей богоспасаемой Америки. А эта новость заключается в том, что Соединенные Штаты решили довести статус государства, которое называется Катарский Эмират, это государство Катар, а на побережье Персидского залива, если хотите, на берегах Персидского залива до Этот статус до, до положения м, особого союзника Соединенных Штатов вне блока НАТО. Есть такой статус. Им наделены э, ближайшие союзники Соединенных Штатов, так как они видятся каждой последующей администрацией, правительством Соединенных Штатов. Относится к ним, скажем, Израиль, относится... Египет, еще может быть с десяток государств мира. Это очень высокий статус, который обязывает и Соединенные Штаты, кстати, помогать во всех отношениях и приходить на помощь в случае угрозы непосредственной для существования этих государств. Так вот, этот статус нынешний президент Соединенных Штатов доверил государству, которое находится в серьезном конфликте, в противостоянии со своими многими соседями. Катар – это богатый Эмират в Персидском заливе. Тот самый, который вы можете знать по телеканалу Аль-Джазира. Этот телеканал финансируется Катаром там и находится. Это государство, которое щедро финансирует террористические организации. Это то государство, которое предоставляет деньги Хамасу, скажем, в секторе газа оплачивает акты муче... мученичества, то есть оплачивает мучеников исламского джихада во всех странах мира. И, короче, это государство фактически террорист. До сравнительно недавнего времени это государство подвергалось территориальной блокаде со стороны своих соседей и противостоит Саудской Аравии, и Саудовской Аравии, и некоторым другим государствам региона. Фактически всем другим государствам региона. Потому что государство Катар входит в союз с группой государств, близких к Ирану. И, собственно, находится и признает влияние Ирана как главной фактически цитадели мусульманства в арабском мире. Это государство Катар фактически финансирует и помогает оружием, скажем, восстанию хуситов на юге Йемена и во многих других странах мира. Поэтому Саудовская Аравия в свое время попыталась ее заблокировать по суше, прекратила всякое сообщение с ней. Какое-то время это продолжалось, потом не привело никакому, это противостояние не, при, не привело никакому, никакой развязке. Так вот, это государство повторяю, входящая в блок союзников Ирана, сейчас получила статус привилегированный, статус союзника Соединенных Штатов вне блока НАТО. Что я этим хочу сказать? Повышая таким образом статус Катара, естественно, не может Вашингтон не занижать статус окружающих государств, из которых многие подписали, подписали, Мир с Израилем и в настоящее время как бы развивают с ним дипломатические и экономические отношения. Как раз в эти дни президент Израиля посетил а, Объединенные Арабские Эмираты а, на том же берегу Персидского залива, что и Катар. И а, Иначе это не назовешь как подрывом последовательной американской линии и линии на укрепление связей с консервативными монархиями Ближнего Востока, которые были склонны уже фактически прекратить войну с Израилем и фактически включиться в построение нормальных отношений между Израилем и арабскими государствами, соседями Это не единственное действие современного правителя Соединенных Штатов. Буквально за день до этого, Росчерком пера, он перечеркнул, уже готовы к строительству газопровод ИСТМЭД. Этот газопровод ИСТМЭД должен был связать территорию Израиля, Кипра и Греции и фактически привести ближневосточный газ в Европу с этой стороны, с юга. Президент Соединенных Штатов сорвал сейчас, во всяком случае, строительство этого газопровода и в результате что мы видим? Мы видим его колебания по отношению э, к Ирану, где до сих пор э, фактически не действуют те блокирующие, э, блокирующие решения, которые э, Дональд Трамп э, принял в отношении Ирана. Попытки возобновить некий договор ядерный с Ираном, который никогда не приводил ни, ни к чему хорошему, потому что позволял Ирану обманывать Европейский Союз и Соединенные Штаты. Так вот, снижается... В одно и то же время снижается американская поддержка Израиля и повышается американская поддержка его непосредственных противников и врагов. Если, скажем, Египет, Иорданию и э, государство, подписавшее аврамическое соглашение, нельзя считать сейчас противниками Израиля, то Катар можно. И вот Катар именно из всего этого блока государств становится... Привилегированным союзником Соединенных Штатов. Мне кажется, что этим жестом Америка дает понять, кого она вообще считает своим потенциальным союзником, а кого наоборот своим потенциальным врагом. Врагом того прогрессивного авторитарного государства, строительство которого полным ходом идет сейчас в новом мире. Это, вот Сергей это, э, вот, это, вот то, о чем мы сейчас рассказали это прозвучало как гром среди ясного неба на самом деле для меня во всяком случае потому что ну, при... сегодняшняя новость, что касается газопровода, это уже новость вчерашняя и в Израиле оплакали конечно весь проект, который должен был принести в регион деньги, процветание и прочее причем причины конечно самые смешные но Говорят про дорогую стоимость, что решать не американцам, сколько это стоит, в принципе, а, скажем, тем же и грекам и израильтянам. Говорят про то, что экологически это... Но все это звучит смешно, потому что буквально в те же дни Турция заявила о своей готовности проложить или расширить имеющиеся трубы и проложить газопроводы в Европу со своей стороны, с турецкой. Но причем без экология, что она иная для турков, скажем, для турок, приводящих свой газ в Европу, и иная для израильтян. Это все, это все, последовательные шаги, которые укладываются в одну стратегию: перемену плюсов на минусы, в перемену союзнических блоков в поисках совершенно других союзников и, так сказать, так сказать. Демократия оказывается листком для прикрытия подобного изменения внешнеполитического курса Соединенных Штатов. Ефим, у меня возникает вопрос. Вот в связи с тем, что администрация Соединенных Штатов, этот режим, действующий режим Соединенных Штатов Америки, поддерживает, теперь переключился на с поддержки, так сказать, союза. С союзниками Израиля Переключился на врагов Израиля Как вы думаете Это каким-то образом отразится На предстоящих выборах Евреи, евреи Америки а Какие-то выводы для себя сделают Или по-прежнему для них так сказать, Прогрессивные в кавычках идеи Стоят на первом месте А что касается Израиля Он для них всегда был как бельмом в глазу Он для них Кстати, был такой головной болью на вопрос, Ответить на этот вопрос Совершенно непросто, потому что э, тут мне пришлось бы углубляться э, в дебри э, еврейской э, ментальности на американском континенте. Это совсем непросто сделать. Там были всегда э, полярно разные э, ментальности, которые противостояли, противостояли друг другу. Но я не стану, повторяю, это сейчас делать. Э, процесс Начался, как говорил в свое время Горбачев, процесс пошел. Этот процесс, разумеется, это процесс поправения и в еврейской среде Америки. Он выявляется и в медленном, но верном снижении доли электората прогрессивистского, то есть продемократического, в смысле партийной принадлежности, и в иммиграции в Израиль или эмиграции из Соединенных Штатов еврейского населения. Сейчас американцы, переезжающие в Израиль, оказались, если не на первом, то на втором, не ниже того месте среди новых Алим, приезжающих в Израиль. Это, этот процесс очевиден. Разумеется, это снижает процент, скажем, консервативного еврейства, поскольку они уезжают в Израиль в каком-то своем количестве. Но в любом случае, мне кажется, этот процесс незадержим. Этот процесс будет проявляться и в трениях, и напряженке между тем черным, скажем, населением афроамериканцев, американских афроамериканцев, которые являются заодно еще и антисемитами по отношению к евреям и к Израилю вообще. А то что, это, то, что это явление массовое, мы можем судить и по мелким проявлениям. Но вы, как американцы, вы знаете о смешных Конфликты, которые возникают буквально чуть ли не каждый день. Буквально вчера этот конфликт с Вупи Голдберг, которая, характеризуя Холокост, заявила, что расовая теория, и вообще раса здесь к этому, к этому избиению младенцев еврейских отношения не имеет. Потому что это было следствие межвидовой борьбы белых. Но ну, белые, сказала она, убивали белых. Вот и все. Это вопрос человеческого... Гуманизма или нет. Расы отношения к этому не имеют. Сегодня она за это извинилась. Но ведь это типично для, для всей системы мышления э, какой-то части населения. То есть не видеть, хотя не видеть невозможно, поскольку Гитлер так и планировал, так и называл эту свою систему уничтожения еврейства как составную часть своей расовой теории. Она так и называлась. Но современная... Прогрессисты пытаются эту историю, разумеется, перевернуть с ног на голову и представить ее как бессмысленное избиение белых белыми. Ивреи тоже в каком-то смысле белые. Но вот такое, такое, такая аберрация зрения, такое искажение видения мира, оно типично для прогрессивных американских кругов. Слово «прогрессивный» приходится брать в кавычки. И оно, разумеется, рано или поздно скажется и на отношении еврейского населения. Соединенных Штатов. Мне кажется, что этот процесс уже идет. Не скажу вам, как это отразится на ближайших выборах. Но мне кажется, уже на ближайших, вот здесь, в таких ситуациях, хорошо бы поспорить, как говорится, и поставить на кон что-то. Да? Я уверен, что уже на ближайших выборах мы увидим резкий перелом в настроениях американских евреев. Хочется верить, хочется верить. Но, к сожалению, вы знаете, что большинство еврейских организаций, ну, организации, которые называют себя еврейскими, которые принято называть еврейскими организациями, и во главе многих организаций стоят люди, для которых прогрессивные идеи превалируют над всем остальным. Знаете, это, это наследие недавнего прошлого, 60-х, 70-х, 80-х годов. Я глубоко уверен, что тенденция в мире меняется, а еврейское население всегда исключительно чутко к этим духовным веяниям. Поэтому-то оно и стало таким прогрессивным, что в этом виделась какая-то вот этот самый проект будущего, о котором я говорил, это вижен, это, это видение будущего мира. А сейчас оно смотрится совсем иначе видится в Совсем иначе. Этот процесс поправения, он консерватизация, я бы сказал, он идет фактически по всему западному миру. Он не обойдет стороной и Соединенные Штаты. Вы видите, как поменялись и принадлежность к каким-то социальным слоям у недовольных. Если раньше не, недовольными считалась интеллигенция, то сегодня интеллигенция составляет фактически политическую элиту, которая законсервировала нынешнюю ситуацию, не дает ей развиваться. А взламывают вот эти стены нынешней политической жизни американской. Наоборот, простолюди, что называется, реднеки или, как в канадском случае, дальнобойщики, то есть люди э, труда. Э, если хотите, что любопытно, и вы наверняка следите за событиями в Канаде больше э, меня, мне любопытно следующее, мне любопытна попытка, а она типична, кстати. Если, если процесс э, ведет к возникновению тоталитарного мышления и тоталитарного общества, он неизбежно проходит одни и те же фазы становления. Меня заинтересовало вот в отношении э, средств массовой информации к канадским событиям, то, что они, не замечая этого, а может быть не зная этого, они буквально от слова до слова повторяют те же самые механизмы, которые были приняты в тоталитарном обществе. Я имел ту честь э, э, участвовать, участвовать в а, антикоммунистическом движении Хартия 77 здесь, в Чехословакии тогдашней. И любопытно было следить за тем, как освещалось это тогдашней чехословацкой коммунистической печатью. Разумеется. Во-первых, Хартек, которую в первом, в первом так сказать, чтении подписала 250 человек всего, она выставлялась этой печатью как некое чудище, чудище, которое фактически окружило маленькую коммунистическую систему со всех сторон и угрожает ее уничтожением. уничтожение всех тех светлых достижений, которые были связаны. Ефим, О, давайте попробуем принять звонок оно было, якобы существовало на деньги Запада. И вот сейчас я слежу, слежу за американской печатью и европейской, и вижу, что повторяются совершенно те же схемы. Те же схемы. Движение дальнобойщиков, оно не является стихийным, не отражает э, чаяния народа, а наоборот. Оно оплачено из-за рубежа, фактически из Москвы. Путин подбивает дальнобойщиков... На акты недовольства, представляете? Ну, то есть, повторяется это полностью. Почему? Да потому что это отражает те структуры мышления, которые были и тогда. Это отражает тоталитарное мышление. Вот. А -то. Еще сначала шельмовали э митинги 6 января, а теперь наши средства массовой информации, э говоря о протесте дальнобойщиков, говорят, ну, это же такие же погромщики, как 6 января. Ой, ну Да. да. финансируемые из-за рубежа, да. представляю, представляющие незначительное меньшинство э, с применением совершенно подложных каких-то аргументов. Когда я читаю о том, что какие же они, они же антиваксеры, но, но 70% из них привиты. <соценированы> давайте все-таки попробуем принять звонок, а потом давайте, вернемся к этой теме. Давай, Добрый давай, день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. А, уважаемый Ефим, скажите, пожалуйста, вот этот статус наибольшего благоприятствования, он дается лично президентом или э, должен э, его утверждать Конгресс? Госдепартамент, по-моему. Я э, хочу просто поправить. Да, вопрос законный, но я просто хочу поправить. Статус наибольшего благоприятствования – это, при, это экономический статус. Это не то же самое, что основной он называется это «основной союзник Соединенных Штатов вне блока НАТО». Это немножко другой статус, но в принципе вы правы. Я совершенно уверен, что такой статус дается, подписывается президентом по представлению, скорее всего, Министерства иностранных дел или Госдепа в американском случае. Президент его подписывает, но разумеется, подписывает, проконсультировавшись достаточно и обдумав достаточно такую вещь. Катар Резко враждебное государство, враждебное всему западному миру, противостоящее ему и в идеологическом, и в военно-стратегическом смысле. Поэтому возвести это государство, дать ему вот этот особый статус, особого союзничества вне блока НАТО, это, это деяние продуманное, целенаправленное, за которым скрывается перемена стратегии Соединенных Штатов. Ну, восемьсот сорок семь четыре ноль ноль пять два ноль ноль телефон нашей студии. У нас еще есть пять минут времени, поэтому если будут звонки, я дам знать. Ну а давайте пока. Так, вы меня прерываете, Сергей, просто Хорошо. я с удовольствием отвечу. Так вот мы, мы говорили о том, что средства массовой информации используют. Вот звонок есть, давайте примем. Добрый день. Добрый день, Добрый день. Вот... Меня зовут Валерий. Вам не кажется, что эвакуация семей дипломатов из Киева, а не из Москвы, связана с тем, что... Америка и Англия не считают безопасным находиться своим дипломатом под, не дай бог, под, случай, под возможной войной, под возможными бомбами. И поэтому, только поэтому они вывозят своих семей из Киева. Тем более, что если смотреть YouTube то показывают эшелоны техники, которые идут с Дальнего Востока. То есть граница с Китаем раскрыта, и вся техника идет на запад, сюда к нам, на границу с Украиной. Это во-первых. Во-вторых, второй вопрос, который мне вот хотелось бы обсудить. Ведь э, Россию простили за Грузию. Наступил Крым. Крым... После Крыма нужно было прокладывать прямую дорогу сухопутную в Крым из России и появился Донбасс. Но, может быть, все-таки пора уже играть на опережение агрессора, потому что в тридцать девятом году, по-моему, вот такие вот разговоры насчет Чехословакии, что дадим немцам Чехословакию, они успокоятся, уже вылились в огромное несчастье для всего мира. И не стоим ли мы на грани такого же вот такого мероприятия сейчас с Украиной? Я послушаю по радио. Во-первых, нужно сказать сразу, что то, что удалось сомкнуть Москву с Пекином, это не наследие Трампа, вы сами понимаете. Он сделал все возможное для того, чтобы эти две страны разъединить. И если сейчас, как вы говорите, с Дальнего Востока идут эшелоны на Запад, это, а граница с Китаем открыта, то это следствие неразумной политики нынешней администрации. А не прошлое. Можно было бы и сейчас это э, э, ловкими, хорошими, умными шагами предотвратить, но это, этого сделано не было. Что касается неповторения Мюнхена, ну разумеется, но кто собирается Мюнхен повторить, ведь там же, для того, чтобы его повторить, нужно иметь э, международную систему лидирующих государств мира, которые договариваются за спиной жертвы агрессии, о том, что они допустят какую-то маленькую для начала агрессию против этой жертвы. Этого сейчас э, не видно, вот такого случая. Видно обратное. Если произойдет Мюнхен, то это будет договор э, скорее Байдена с Путиным, чем каких-то других игроков этого э, пассианса. А это, разумеется, означало бы, что Украина опять не участвует в, в решении своей собственной судьбы. Вот. Так что, я бы вообще исторические аналогии, параллели, они не всегда действуют, потому что мы оказываемся в совершенно иной обстановке, где совершенно другие факторы оказываются решающими. В любом случае, скажу за себя, что разумеется вооружение Украины святой долг западных стран, если они не хотят просто иметь Независимо от идеологии сильного военного противника здесь же в Европе. Значит, святой долг Украину вооружить. Но что касается э, информационной истерии, то ведь не я, а сам президент Украины, и, кстати, украинские же генералы говорят, побойтесь Бога. Вы говорите о, о каком-то страшном наращивании сейчас, но после 15 декабря не произошло вообще никаких движений в этом регионе. Не прибыли новые самолеты, новые там танки, гаубицы, вездеходы и так далее. Ничего такого не произошло. Россия как повисла со своей угрозы над, над Украиной, так и висит, ничего не предпринимая. И если кто-то э, как бы нагнетает эту напряженность, то он делает это по своим собственным соображениям. Но надо быть полным, так сказать, как это назвать, <coughs> по-дипломатичней. Э, <coughs> надо быть полным невежей в таких делах, чтобы считать что действительно администрации, правительству Байдена в первую очередь, ему, у него на сердце лежит судьба сейчас тысячи и тысяч украинцев. Да нет, конечно, какие-то свои расчеты, в частности, заниженный престиж пострадавшего от афганского поражения, это нужно как-то ликвидировать. Поэтому медиальная среда брошена на поддержку этого престижа. Не столько, сколько на поддержку украинцев. Я вспоминаю всякий раз, когда я слышу предложение типа нынешнего немецкого там, о предоставлении тысяч <coughs> касок. Мне вспоминается э, широкий жест Барака Обама, который лет 10 назад, может быть, было даже 8 лет назад, короче, сразу тогда, в 2014 году, 8 лет назад, да, предложил поставить Украине несколько тысяч старых гостиничных простыней он предложил поставить эти простые, не слегка порванные, и заштопанные украинцам, потому что им якобы нужно было на поле боя подстелить себе чтобы не спать на голой земле ну, это можно рассматривать как издевательство, а можно как непонимание ситуации на месте Ефим, В любом огромное да. спасибо, к сожалению, времени больше не осталось, тема довольно острая и требует такого длительного обсуждения как всегда. Давайте еще раз все-таки обсудим этих дальнобойщиков. Обязательно. Они, конечно, Спасибо большое. Безусловно, та информация, которой вы с нами поделились, удивительна. Спасибо еще раз. Спасибо.